Итак, всех приветствую! Видимо, это уже видео вы посмотрите в записи, потому что сегодня, к сожалению, не удалось настроить нормальное вещание. В следующий раз будем думать, что предпринять. Поэтому сейчас, соответственно, буду рассказывать то, что запланировано, и будет вам рассылка, что вы посмотрели все это в записи уже в нормальном качестве, нормальное видео. Тема сегодняшнего вебинара, который был запланирован онлайн, это фундаментальный анализ рынка. И инвестиции инвестиции это именно то к чему я шел долгие годы более 10 лет и те курсы которые сейчас я последний вышли это как бы я считаю самое важное самое полезное то что у меня получилось за все эти годы почему потому что менялась концепция трейдинга менялось соответственно мое отношение к рынку и поэтому Наконец-то я пришел к тому, как нужно инвестировать, как нужно заниматься трейдингом. И большая часть того, чем я занимался на начальном этапе, это теперь, вот, оглядываясь назад, всего лишь как старт для того, чтобы стать уже, заниматься уже в том виде трейдингом, который я считаю правильно. Это трейдинг в плане инвестиций. То есть, чем больше трейдер на рынке находится, то он рано или поздно должен прийти к этой концепции концепции инвестирования. Потому что это именно тот момент, когда трейдер может позволить деньгам работать, заставить их работать на него. В противном случае трейдер будет всю жизнь заниматься скальпингом и вся жизнь пойдет на то, чтобы заработать свой жалкий кусок хлеба, потому что скальпинг это не позволяет масштабировать ваши деньги. И вы будете зарабатывать больше денег. Не сможете, вот до какого-то момента сможете зарабатывать больше. А дальше все, вы упретесь в определенный потолок и дальше уже больше зарабатывать не сможете. То есть и дальше вы сможете зарабатывать столько же в лучшем случае. Потому что будете ограничены ликвидностью рынка, вашими возможностями. Главное, что и это очень тяжело будет эмоционально и вы не сможете эмоционально долго выдержать такое напряжение. Давайте по плану вебинара. Я хотел рассказать, куда лучше вкладывать свои деньги. Дальше поговорить о сущности трейдера, что он себя представляет. Скальпер он или инвестор, как вообще это понять. Дальше, как заставить деньги работать на себя расскажу. Поговорю о финансовой независимости. Расскажу случай из действий управляющей компании. Вообще, как нужно правильно себя вести. Нужно ли деньги давать в управление компании или нужно, соответственно самостоятельно управлять об этом тоже расскажу об этом поговорим и поговорю о инвестициях расскажу про курсы которые вышли и чтобы вы пришли к понятию разумного инвестора вот правильно эволюция трейдера с моей точки зрения должна протекать от все таки ручной торговли потому что каждый уважающийся трейдер должен попробовать вкус вот этого трейдинга как бы руками если человек сразу начинает с инвестиций Это, не, ну, наверное, не совсем правильно Хотя это очень даже неплохой путь Все равно внутри каждого трейдера Каждого человека живет скальпер Именно поэтому, когда говоришь, что Буду рассказывать про скальпинг Собирается там 500 человек А если говоришь, что будет разговор про инвестиции Приходит 50 человек Это вот такая вот, к сожалению, статистика Потому что ну, все хотят почему-то совершать много сделок, хотят быстро входить, выходить из рынка, что-то постоянно руками двигать, нажимать какие-то клавиши и этим зарабатывать. Но вот на самом деле у каждого успешного инвестора скальпинг вызывает некую улыбку, как у меня в последнее время, когда я слышу, что вот такой есть классный скальпер, мне это немножко смешно, потому что это значит, человек еще только находится на стадии своего развития и он придет, скорее всего, к инвестициям. Ну или он просто так и останется на этом основном низшей ступени на базовом уровне. Из скальпера можно прийти к высокочастотной торговле, но это уже торговля будет не вручную, это будет обязательно должна быть торговля при помощи роботов. Да, это возможен такой вариант, но конкурировать вот в области вообще скальпинга высокочастотной торговли сложно даже при помощи роботов. Это нужно отдельно этим заниматься, нужно устанавливать свои сервера непосредственно на биржу, и только тогда у вас будет успех в высокочастотной торговли. Это не для каждого, на самом деле подходит. Новичок должен много работать, чтобы заработать на хлеб. Это так. То есть вы начинаете торговлю. Вот вы сколько вы торгуете, фактически столько вы заработаете. Но если у вас торговля вообще идет, если у вас есть алгоритм, если есть стратегия, то тогда и есть у вас шанс. Но если вы продолжаете зарабатывать, то в какой-то момент вы можете перейти к инвестированию. Инвестор ⁇ это уже человек, который понимает, что в какой-то момент деньги могут сами начать работать на тебя. То есть, если вы возьмете там какую-то сумму, как раз в курсе я про это рассказываю и даже на формулах доказываю, что в какой-то момент вы... Вкладывайте там 100 тысяч рублей, зарабатывайте там 10% в год. Это всего лишь 10 тысяч, на них не проживешь. Но если вы постоянно вкладываетесь в рынок и постоянно у вас идет профит, то когда у вас 10 миллионов и вы заработали опять же 10%, это уже миллион. А уже с миллионы можно существовать. И останутся еще деньги, чтобы еще и вложить их. Потому что у некоторых вот в регионах зарплата там есть по 15-20-25 тысяч. Это считается приемлемой зарплата, на которую люди работают целый день, 5 дней в неделю. Вы как инвестор, поскольку сейчас есть такая возможность, вы можете вообще работать из любой точки. Поэтому вам не обязательно жить в Москве, там, в дорогом городе. Вы не обязательно жить в Питере, там, не обязательно там жить в Нью-Йорке, там, где дорого стоит и жилье, и проживание. Вы можете находиться в любом месте. Там, где вам понравится, где есть доступ в интернет, где у вас есть возможность просматривать отбирать хорошие компании и вы можете вы будете меньше тратить там на жизнь больше соответственно сможете откладывать на трейдинг следующий момент в эволюции трейдера это что сначала происходит так чем больше работаешь тем больше зарабатываешь но вот на какой то стадии вы продолжаете работать в том же темпе и происходит стадия в которой инвестор уже может совсем не работать то есть накопленный капитал становится такого размера что человек уже хватает до конца своей жизни спокойно прожить безбедно, ни в чем себе не отказывая. Вот те инвесторы, которых я рассказываю там в курсе, там Питер Линч, там урон Баффет, любой из этих трейдеров, инвесторов, ну я трейдером и инвестор тоже называю, любой из этих инвесторов может уже прекратить инвестировать и может прожить безбедно до конца своей жизни. Для них инвестиции это уже стало как бы неким существованием. Поэтому они продолжают этим заниматься, продолжают работать. Факт тот, что действительно можно прийти к тому моменту, когда вы понимаете, что накопленных денег уже хватает вам до конца своей жизни и еще останется. Вот что такое эволюция, правильная эволюция трейдера. Вот действительно такой слайд, который отражает сущность инвестиций. Для вас, вот для того, чтобы начать инвестировать, чтобы вкладываться в искать и вкладываться в хорошие компании, не потребуется каких-то особых там навыков. Если вы хотите стать хорошим программистом, вы можете стать всегда посредственным программистом. Хорошим, нужен какой-то навык, какой-то а, определенный а, уникальный, а, какой-то талант. Чтобы стать скальпером, потребуется обязательно какой-то талант. А вот чтобы стать а, действительно инвестором, не нужно никаких талантов. Тут важнее же ваше желание, четкое желание добиться результата. И важно следовать своей стратегии. Четкое следование стратегии. То есть дисциплина здесь важнее вашего таланта. И даже талант может мешать в некой степени, потому что в большинстве случаев вам нужно совершать действия, которые не требуют каких-то интеллектуальных способностей. И уникальная методика данного курса позволяет на инвестиции тратить не все свое свободное время, а достаточно небольшую часть, час-два в неделю и вы вполне сможете поддерживать свой портфель, поддерживать его в нормальном состоянии, в правильном, грамотном состоянии. Как это все делать? Все это рассказывается. Есть много методик, многие рассказывают, что ну вот, нужно смотреть там новости, постоянно быть в курсе ситуаций. Это не, ну, не, не то, что это неправильно. Для большинства это неприемлемо и не подойдет. 99% людей, которые захотят стать инвесторами, не смогут постоянно все это отслеживать и не смогут постоянно находиться в рынке. И на самом деле это даже и вредно, если вы постоянно будете грузить себя информацией по каждой компании, какие там выходят новости. Вы просто начнете совершать уже глупости и скатитесь от инвестиций, скатитесь в тот же скальпинг потому что инвестор человек, который вложил и забыл. Вот грубо говоря, это так. Именно так вот говорил как раз один из инвесторов, там знаменитых э, Уоррен Баффет. Я думаю, что вы его должны обязательно знать, если собираетесь заниматься инвестициями. Куда можно вообще вложить деньги? Ну, вот первый самый простейший способ, который приходит на ум, это банковский депозит. При этом многие считают, что действительно часть защищена государством и есть специальное агентство по страхованию вкладов, которое вам выплатит, если банк обанкротится. Да, это действительно так, но на самом деле, действительно, это не факт. Почему? Потому что мы сейчас говорим, во-первых, о порядочных банках. Ну, да, ну, порядочный банк, надежный банк, который точно знаете, что он вас там не подведет, скажем, Сбербанк, он и даст вам очень низкий процент. Мы в погоне за высоким банковским процентом идем в те банки, которые сомнительны, надеясь на то, что нам выплатят а, вот эти там миллион четыреста, которые там а, по системе страхования вкладов. И вот как раз такие банки могут решить тем, что они могут, самое простое, даже быть участником этого страхового страхования вкладов, но не зарегистрировать ваш депозит. И в случае банкротства банка вы просто можете не доказать, что вы действительно там депозит открыли, что вам кто-то должен что-то выплатить. Вот это вот огромный риск, и на этот риск приходится, тем не менее, идти, чтобы получить хороший процент. Вот этим и плох банковский депозит. Следующее ⁇ это недвижимость. Недвижимость ⁇ это, ну, такой, не знаю, второй по популярности метод вложения своих денег. Все, когда появляется излишек, считают, вот купил квартиру, я буду ее там, купил квартиру, на ней заработаю и на всякий пожарный, я еще буду ее сдавать. И считают, что это классное вложение Но реально тот, кто позанимался Недвижимостью, позанимался арендой Недвижимости, понимает, что реально этот Отдача особенно некоммерческой Недвижимости, отдача в 5% Это вообще нужно быть Супер недвижимость Удачно купить Вообще отдача 2-3% То есть это вложение ваших средств На 30 лет и более То есть это вот настолько Долгое вложение В недвижимость при этом эта недвижимость у вас не ликвидна. Вам тяжело будет в случае чего ее продать. Это высокий порог входа. И плюс, кроме того, это еще риск, что она может там сгореть, если у вас там загородный дом. Требует дополнительных расходов. Требует ремонта. Требует обслуживания. Требует страхования. То есть вот огромный еще дополнительный поток. Там нужно вам платить коммунальные услуги. Недвижимость может простаивать, у вас нет арендатора. Оплатить все это нужно. Вот это очень часто не учитывают и поэтому у людей получается, когда мне говорят, что вот я сдаю там недвижимость 10% получаю от стоимости в год. Ну, скорее всего этот человек просто либо лукавит, либо реально и не занимался недвижимостью, не сдавал ее в аренду. Следующее вложение – золото и металлы. Ну, впрямую, вот если вы не знаете как, то вложиться в золото и металлы очень сложно, потому что там, купить слиток золота, и положить его там, на даче – классный вариант – но ну, вы должны понимать, что вы должны там сразу НДС заплатить золото. Порядка 20% это прилично. То есть вы купили. Ну, представьте, что у вас комиссия в трейдинге 20%. Стали бы вы заниматься скальпингом, имея 20% за вход и за выход. Ну, за вход и за выход 20% с вас брокер берет. Конечно, от такого брокера вы уйдете. Но тем не менее, вот кто-то вкладывает золото, уплачивая такие огромные проценты и плюс еще огромные спреды, которые, например, предлагают банк, банки. следующее вложение как антиквариат, предметы искусства, монеты, это настолько сложный отдельный бизнес, что даже ну, единицы, которые могут в этом разбираться, в большинстве то, что предлагают там купить монету в банке, это сразу потеря там половины как минимум стоимости. То есть эта монета уже, когда вы ее уже потрогали, поцарапали, уже не стоит столько. И в большинстве случаев цена уже сильно завышена. То есть антиквариат – это сложный бизнес, которым нужно вариться, этим нужно заниматься. Это отнюдь не 2-3 часа в неделю, которые можно уделять инвестиции. Покупка валюты – это вот в прямом смысле, что вот купил валюту и держу – это не метод заработка. Это больше сохранение и диверсификация заработанных денег. Поэтому валюта – это... Не совсем то, куда нужно вкладывать. А что это такое? Когда у меня нет понимания, что это себя представляет криптовалютой, что за ней стоит, я никому не рекомендую в это вкладываться. Как спекуляция, да, криптовалюта классный инструмент. Я в свое время читал курсы по фундаментальному анализу про криптовалюте и рассказывал, что это классный именно вот с точки зрения фундаментального, не фундаментального а технического анализа хороший инструмент но никак не то чтобы туда вложить деньги и на этом гарантированно заработать вот самообразование это да это то во что можно вкладывать но это кстати в частности вот покупка курса это тоже вклад в самообразование потому что эта информация которую там я собрал и выложил вы ее не найдете в свободном доступе потому что я не взял у кого-то и не переписал курс это мое собственное видение и Почему я записал этот курс? Потому что нет ничего подобного, где все бы компактно в одном месте. Вот мое мировоззрение было бы описано. У всех какие-то разные точки зрения. Одни противоречат другим. У меня совсем другой взгляд на инвестиции. И, ну, по крайней мере, это уже на истории видно, что это приносит свои отдачи. И это на это я трачу мало времени и получаю больше отдачи, чем я тратил 100% своего времени на трейдинг и что-то на этом зарабатывал. Следующий это собственный бизнес. Ну это да сложно, опасно, но вы можете этим заниматься. Можете открывать свой бизнес в какой-то области и пытаться на этом заработать. Ну мне форекс, он для какой-то степени возможно на нем работать, Ну, по своей сути которые предлагают они методы работы, они убивают трейдера. То есть там предлагается большое плечо там частично у некоторых блокеров есть э, такое желание не отдать денег, привести дополнительные какие-то, дать советы, которые вас собьют с толку и позволят вам э, ваши деньги потерять. То есть Форекс-компания, особенно в нашей стране, это кухня, которую, если вы потеряли деньги, она полностью перетекла в карман Форекс-компании. Поэтому там выгодно, чтобы вы обанкротились. И следующие вот два пункта – это облигации – и акции облигации это вы даете компании под проценты долг в долг а акции это вложение в бизнес хороших компаний вот эти два самых с моей точки зрения интересных метода по которые я как раз и которым посвящен курс которые могут принести вам гарантированный доход точнее но ну не гарантированный а с большой вероятностью вы на этом заработаете Почему я говорю гарантированно, что уже, например, вложение в акции приносит денег уже не одну сотню лет. И, соответственно, есть хорошая статистика, что постоянно вкладывая в достаточно широкие количества различные активы, вы можете зарабатывать и зарабатывать намного больше, чем те же вот всем известные банковские депозиты. В курсе также вот я, рас, рассказывал, я рассказываю про Уоррен Баффета, одного из монстров инвестирования, один из самых богатых людей в мире, состояние которого 70 миллиардов долларов насчитывалось, и его принципы вы можете взять себе на вооружение и использовать. Принципы на самом деле очень простые, вы все их знаете, и вы все их не применяете. Проблема не в том, что здесь какая-то, я открываю какую-то для вас грааль, нет, вы должны, инвестиции это полностью перевернуть. Сознание, которое переворачивается в первую очередь внутри вас. Если вы не готовы к инвестиции, если не вы готов, не готовы в моменте терять там 20-30% от своего счета, то вполне возможно, вы никогда не станете хорошим инвестором. Ну и скорее всего, не, не сможете зарабатывать хороших денег. То есть все очень просто на самом деле. Вы должны следовать простым принципам, понятным. Главное это все делать дисциплинированно и вот как говорил Баффет вы должны уметь терпеть он покупает акции в расчете на то, что готов через 10 лет только ее продать вот представляете вот поймите для себя, что ваш горизонт например инвестирования 10 лет это конечно утрировано но готовым быть к тому что в течение нескольких лет ваша компания которую вы купили будет в минусе это абсолютно нормально и это абсолютно не повод для каких-то рисков и каких-то дополнительных волнений. То есть к этому нужно прийти, к этому надо себя приучить. Таким образом, данный курс, точнее набор курсов, я расскажу и покажу, где они не досадят и как называются, это изучение фундаментального анализа. Фундаментальный анализ, который принципиально отличается от технического анализа. Я совершенно не согласен с тем, с теми кто говорит что нужно применять для инвестиций только фундаментальный анализ ну естественно категорически не согласен с теми, кто говорит что на основе технического анализа возможны инвестиции нет инвестиции без технического анализа возможны без фундаментального нет но комбинации того и другого если вы знаете и фундаментальный и технический анализ это даст лучшие результаты фундаментальный анализ это принципиально отвечать на вопрос да или нет Хорошая компания или плохая? А вот технический анализ уже отвечает на вопрос, может быть подождать и войти более точно, чуть позже, чуть раньше. То есть он помогает, но конечно основа это фундаментальный анализ, анализ именно деятельности самой компании. Ее показатели производственных, такие как выручка, чистая прибыль, денежный поток, дивиденды, оценка менеджмента, который тоже отношу к фундаментальному анализу. На самом деле фундаментальный анализ очень простой. И вот на следующем примере он полностью показан. Это соотношение цены компании и ее фундаментальных или производственных показателей. Есть четыре, грубо говоря, любой компании проходит четыре стадии. Первая стадия это низкая цена на бирже и плохие фундаментальные показатели. Вот такая компания к инвесторам не интересна, От нее нужно держаться подальше. Ее нужно обходить странам. Следующий этап стадии компании. Когда у нее низкая цена на бирже, но хороший фундаментальный показатель. Вот это идеальный вариант, когда компанию нужно покупать. Почему у нее низкая цена? Ну, возможно, ее не заметили еще. Потому что она только-только выходит из кризиса. У нее хорошая выручка, у нее хорошие прибыли. Она начинает набирать обороты из года в год, улучшая показатели. Но ее еще не заметили, или боятся, зная, что она раньше была в кризисе и плохо работала. Вот это такой вариант возможен. Низкая цена и хорошие показатели. На нашем российском рынке тоже такие компании есть. И примеры в курсе приводятся. Да, действительно, такие компании сложно найти. Прям вот идеально хороший фундаментальный показатель, низкая цена. Здесь всегда, конечно, золотая середина, но это именно та стадия, когда компании нужно покупать. Потом компания переходит в следующую стадию. Вы видите ниже. Высокая цена на бирже, хороший фундаментальный показатель. Вот это та стадия, на которой очень часто аналитики рекомендуют покупать. Потому что уже компания понятно, что она растет из года в год, хорошо, хорошие отчеты дает. Вот. И все, большинство аналитиков рекомендуют, да, такую компанию надо брать. Но, к сожалению, вы здесь уже опоздали, потому что цена уже высокая. Высокая не в смысле, что она была 5 рублей, а стала 100 рублей. А высокая в смысле, что соотношение стоимости бизнеса и цены, за которую ее готов, которую за нее готов отдать ну, трейдер, инвестор, неважно кто. Тот, кто ее покупает, продает на бирже. Поэтому вам в этой стадии тоже ничего не нужно делать с компанией. Но компания переходит в следующую, вот четвертую еще стадию. Высокая цена на бирже, плохие фундаментальные показатели. Как правило, такая компания... По инерции покупается потому что наконец-то до кого-то там доходит что а как же я не купил там дядя ваня тети маша купила а я еще не купил такую классную компанию и вот этот человек ничего не разбираясь в фундаментальных показателях берет и как раз покупает по высокой цене компанию которая уже плохие фундаментальные показатели и соответственно скоро времени это приходит к тому что цена будет падать вот этот квадрат для тех кто вошел по низкой цене Вот здесь вы должны продать по высокой цене все варианты они конечно идеальными не бывают но вот эти четыре стадии компании в той или иной мере проходят и инвестор задача инвестора найти компании которые четко вот в эти стадии попали по низкой цене берем по высокой продаем золотое правило трейдинга все больше нечего желать все идеально вот собственно и все что изучает фундаментальный анализ он изучает бухгалтерские документы Тут основных четыре документа, которые в курсах подробно, про которые подробно идет разговор, это бухгалтерский баланс, активы и пассивы, это отчет о прибылях и убытках, это отчет об изменении капитала и отчет о движении денежных средств. Вот четыре основные документа. Сейчас бессмысленно как бы их показывать, это нужно ну, подробно разбирать, что там есть активы, что есть пассивы, что такое там, какие прибыли, какие убытки. Все это нужно смотреть в курсе все это именно на примере, на практике рассматривается. Потому что курс это больше практика даже, чем теория. Там много рассмотрено отчетов, они есть, там прямо их прилагаются к курсу. Именно анализ отчетов это большой блок, особенно вот по российским компаниям. Этому уделены особое внимание. Дальше огромное внимание уделено мультипликаторам. Мультипликатор это такое некие понятия, некие характеристики бизнеса, которые вот не вчитываясь в отчеты, можно быстренько оценить, какая компания, ну где она приблизительно там дорогая, дешевая. Вот пример таких мультипликаторов это вот P на E, один из самых таких известных и действительно классных показателей. P на B менее известный. А P на E это, ну покажу я еще подробнее на следующем слайде, что это такое. B на B – это цена на бирже к балансовой стоимости компании соотношений. ROI – это отношение прибыли и к собственному капиталу. Есть капитал собственный, есть капитал заимственный. То есть это показатель эффективности, как компания эффективно работает, показатель рентабельности, так называемый. Показатель EBIT, да, есть такие известные, я думаю, вы их слышали. EARNING это доход на одну акцию. Капитализация то есть сколько компания стоит вот. Этими мультипликаторами нужно пользоваться и им можно сравнить компании различных отраслей ну в с определенными ограничениями вот мультипликаторы это тоже важный блок который рассматривается капитализация компании вот. рыночная капитализация для чего она вообще нужна это для того чтобы вообще оценить бизнес бизнес может быть мелкий может быть крупный как ее оценить? Ну, По сути, три основных такие оценки. Это по прибыли. Понятно, если компания зарабатывает там 200, там 100 тысяч в год, это не какой-то гигант. Это явно булочная за углом. Если компания зарабатывает 50 миллионов рублей, ну, компания крупная, покрупнее. Если компания зарабатывает 50 миллионов долларов, то компания совсем уже э, из другой э, области. Если она зарабатывает миллиард долларов, это уже э, компании серьезные, которые стоит присмотреться. Можно по стоимости активов оценивать. Ну и многие, ну в основном оценивают по рыночной капитализации, то есть по стоимости ее акций. Что такое акция? Акция это частичка бизнеса. То есть вот есть у нас булочная, которая стоит 100 тысяч рублей. Выпустили 10 акций по 10 тысяч. Каждый купил себе по акции, они стали акционерами этой булочной. И, соответственно, если булочная заработала 50 тысяч рублей, каждому достанется по 5 тысяч в этом году, заработает по следующему году еще 50 тысяч, еще каждый получит пропорционально количеству акций. Есть, вот чем а, публичная компания отличается. У нее есть а, акции, акции это стоимость, а, это есть бизнес, то есть если все акции собрать, вот весь бизнес Стоимость акций – это стоимость всего бизнеса. Если булочная классная, она хорошо работает, акции могут дорожать. Если там сплошные убытки, акции могут дешеветь. Вот это вот, если акции еще торгуются на бирже, то это очень легко э, посмотреть, сколько стоит бизнес. Вы смотрите просто цену акций, умножаете на количество выпущенных акций в обращении, и вот получается у вас стоимость бизнеса. Ну, недостаток рыночной капитализации – очень такой волатильный показатель. То есть это просто оценка, по сути, крупности компании. Теперь самый известный показатель, показатель P на E. А что это такое? Это price на EPS. То есть цена акций на NNP share, на чистую прибыль, которая приходится на одну акцию. Эти показатели всегда можно найти там в отчетах, в терминалах, ну не в российских, а в зарубежных. Показатель показывает очень простую величину. За сколько лет окупится ваше вложение? То есть вот P на E, это если он равен 30, то ваше вложение окупится приблизительно за 30 лет. Выгодно это вкладывать? Ну, сложно сказать. Вот две компании я привел пример на 2018 год, наконец. Компания Novotec, которая инвестиции окупаются за 21 год. И Черкизова, инвестиции компании, которые окупаются за менее чем 4 года. Что выгоднее покупать? Большинство аналитиков рекомендовали, конечно, покупку новотека. Известная компания, классная, работает. Ну, действительно у нее классные показатели. Но через 21 год только у вас окупится вложение. Но ну, вот мы говорили про недвижимость, да, которая 3% приносила в год. Там срок окупания, окупаемости 30 лет. 33 даже. То есть ну, выгоднее купить тогда Новотек. При этом показатель по нае тоже может в разных странах по-разному колебаться, то есть в России 5-10 это нормально, хорошие компании привлекательные, в США это уже, может быть, 10-20, в Норвегии, скажем, и 30 это нормально привлекательные компании. То есть зависит еще от страны, в которой компания торгует, торгуется. Капитализация в мировых рынках. Почему нужно вообще инвестировать там в американские акции, в европейские? Ну, потому что вот смотрите, капитализация фондового рынка в США это 30. Триллионов долларов китай это 6 япония 5 а россия на почетном 15 месте 0.5 процента вот там где-то 0.5 процентов от мирового рынка это очень очень мало соответственно конечно вот на таком небольшом кусочке найти достаточное количество хороших акций сложно то есть в московской биржа их там 250 300 в америке их там более 7000 конечно из 7000 проще в любой момент найти компанию которая хорошая инвестиционно привлекательная при этом кстати сейчас найду я так, давайте потом сейчас не буду отвлекаться так что еще хотел ну вот по бесплатный сканер хотел показать рассказать в принципе можно посмотреть что такое сканер чем он вообще отличается давайте вот finvis наберем найдем его что такое сканер? Вот в России 300 компаний. Естественно, 300 компаний не проблема найти. Ну, все можно даже посмотреть, проанализировать. А в Америке 7000 компаний. И просто нереально 7000 компаний отследить и каждую просмотреть. Вот для этого нужен сканер или скринер, который позволяет вот по определенным параметрам, вот 7700 компаний здесь есть, по определенным там, фундаментальным показателям отобрать. Например, компания, которая окупается там на за меньше чем э, 10 лет Ой, не 10 а меньше чем за 10 и таких компаний уже не 8000 а 560 вот для чего нужен э, сканер или скрина кстати хотел вот показать э, очень интересно есть такой maps функции на инвизе где можно посмотреть какие компании вот за э, в индексе например s&p 500 в течение там дня или недели или месяца росли или падали видите как бывает там какие-то компании растут какие-то падают вот сейчас я видел был день когда очень хорошо все падало я даже сделал print screen сейчас я вам покажу его вот бывают такие ситуации когда практически весь рынок в минусе он весь падает и что чему я хотел показать что всегда когда рынок весь падает, можно найти компанию зелененький, вот, который в этот момент растут. И причем прилично растут. Здесь вот есть 5% плюс 3% плюс 4%. Вот не всегда есть такая ситуация. И другой вариант. Вот сделал принтскрин. По-моему, это сегодняшний день или вчерашний. Когда все компании, наоборот, растут, не падают. И всегда находится компании, которая, например, General Electric, бедная несчастная компания, которая никак не может... Захватил весь рынок и этот рынок сам ее затоптал. Не может она справиться с огромным количеством направлений бизнеса, который на себя взвалила. Но компания там интересная, перспективная, огромная. Вот. Она всегда идет против рынка. А что еще я хотел сказать про инвестиции, рассказать. Что, что покупка акций это покупка бизнеса. Поэтому начать свой бизнес это сложно и не всегда. Но если вы вошли в бизнес, выйти из него моментально нельзя. А вот инвестиции в акции, это выход из бизнес, бизнеса займет у вас доли секунды. Что-то случилось, вы нажали одну кнопочку, нет у вас этого бизнеса, и у вас головная боль пропала. Вот в чем преимущество и чем мне, почему мне нравятся инвестиции. Быстрый вход в бизнес, быстрый выход. Нашли что-то интересное, взяли, тут же купили. Увидели что-то плохо происходит с бизнесом, взяли, избавились. То есть нет вот этого сложности там продать заводы продать там кафе или продать там ресторан, которым вы владеете это сложно, а здесь выход из бизнеса простой и главное, что вы уже сможете посмотреть заранее историю бизнеса, купить бизнес хороший с хорошей историей как это делать, опять же рассказываю в курсе подробно вот я считаю, что методика, которую я применяю, она более наглядная ну по крайней мере для меня и то, что я там Такие предлагаю использовать методы. Они очень сильно помогают мне отбирать хорошие, хороший бизнес. И самое главное, поверить в этот бизнес. Потому что тоже важно не скатиться в скальпинг, поверить в бизнес, который вы купили, который вы приобрели. Вопрос следующий, такой достаточно сложный. Нужно ли поручать профессионалам работу с вашим бизнесом? Или это заняться самим? Ну, я погорел в свое время на фондах Юниостромбанка. Тогда я практически ну, не разбирался в том, что такое вообще инвестиции, что такое компании, как все это функционирует биржевой рынок. И у меня от вложенных денег осталось жалкий 5%. То есть это были псевдопрофессионалы, которые рассказывали мне сказки, что они инвестируют в определенные какие-то реальные активы. А как оказалось, что они инвестировали в очень рискованные инструменты, не опционы которые у них в один прекрасный момент взяли да и сгорели. Это вопрос к тому, что вот на Форексе предлагают там, купить робота, который зарабатывает по 50% в месяц. Да, все классно, на каком то момент может быть ситуация, что эти 50% в первый, второй, третий месяц зарабатывать, вы деньги увеличиваете, увеличиваете, все больше вкладываете в эту стратегию, потом она раз и оставила вам 1%. И все. И все ваши работы в течение там года испарились. Такое очень часто бывает. Вот почему, ну, пример, почему я не стал, не использую сейчас профессионалы, советы можно использовать. А за своими деньгами лучше всего присмотрите вы в первую очередь. Кроме того, в первую очередь всегда в любом фонде, в любом банке будут спасать крупного клиента. Если вы не оказались в их числе, до вас дело дойдет в последнюю очередь. Если вы обанкротитесь, ну и бог с вами. Никто даже ну, извиняться перед вами скажет, ну не получилось. Никто никогда не отвечает своими деньгами за ваши деньги. То есть, если вы кому-то дали ваши деньги на управление, будьте уверены, что они не будут относиться к ним как к своим собственным. И в первую очередь, если что-то случится, будут спасать крупника. Вы будете... В самой последнем очереди в самом конце. Отсюда же на самом деле вытекает и ваше преимущество как частный трейдер. Ну, во-первых, управляющий он должен постоянно что-то рекомендовать, что-то покупать. Вот вы пришли там. Куда пришли? В управляющую компанию хотите там. Вот, я хочу купить акции посоветуй мне. Управляющий обязательно вам что-то посоветует. Даже если у него нет супер хороших акций, он посоветует посредственные. Нет посредственных, посоветует лучше из худших. Но он обязательно сделает, скажет вам, какой нужно сделать выбор. Он обязан это сделать, иначе его уволят. Вот это вот есть такой тонкий момент, скользкий момент, что управляющий обязан что-то посоветовать, что-то покупать. Кроме того, он должен проанализировать и все компании. У вас есть право анализировать то, что вы понимаете. Если компания для вас сложная, какие-то там подводные камни вы увидели, Почувствовали. Вы просто откладываете эту компанию в сторону и не связываетесь с ней. Вот ваше преимущество. Поэтому вы не должны, можете не обладать такой супер квалификацией, как управляющий. И при этом у вас будут лучшие результаты в среднем по портфелю по доходности. Вы будете откидывать все, что в чем сомневаетесь и брать только надежное. Вот поэтому вам и нужно 7000 акций американских и там э, десятки тысяч акций мировых. Что вы там всегда можете, покопавшись, найти простой, понятный бизнес, который недооценен другими. Таких бизнесов полно. Кроме того, управляющий всегда покупает, вот об этом еще Питер Линч говорил, крупные известные компании. Почему? Ну потому что если вы, управляющий купит какую-то неизвестную компанию, она обанкротится, ему надают за это по шапке. Скажет, ну зачем ты купил какую-то ерунду? Она вот, вот я вот и обанкротился. Вот результат. Ты плохой управляющий. Если управляющий купит Газпром, а Газпром будет показывать плохие результаты, тут уже вопросы будут как раз не к управляющему, а к Газпрому, скажет, ну, такая крупная хорошая компания, так плохо работает. Как же мог рядовой управляющий это предвидеть? То есть управляющий как бы этим прикрывает свой зад, покупая известные компании, когда всегда можно свалить на них свою вину. Частным инвестору, кроме того, проще продать акцию, потому что пакет его небольшой по сравнению там, с огромным фондом. Какой-нибудь Vanguard Group фонд, он ну, не может выйти там, потому что у него там э, по каждой компании он берет сразу большой пакет. Если компания маленькая, то выход такого инвестора сразу скажется просто на цене. Он сам, выходя из этой компании, будет валить цену. В этом преимущество у вас как частного небольшого трейдера. И у вас есть возможность, которой большинство не пользуется, это не торговать. Если компании не нашли хороших компаний сегодня, у вас есть возможность не торговать, а найти их завтра. Никто вас не заставляет делать. А вот управляющие могут заставлять. И фонды обязаны, если кто-то выходит, входит в фонды, они обязаны отоварить их бумагами. О чем еще в курсе речь? В курсах я еще рассказываю про покупку, в частности, золота. И те фонды. Рассказываю, что это такое. Ну, такое ETF-ки какие там крупные вот золотые фонды перед вами приведены. к, Кстати, капитализация, которая составляет 37 миллиардов долларов крупнейшего фонда. И это фонды, которые привязаны к цене на золото. Динамика может быть чуть меньше, чем... А там, золото может там 100 раз вырасти, а ETF-ка может вырасти там 99,5 раз. Но самое главное, что динамика, на один в один динамики с золотом связана. И вы на этих, в этих ETF-ах, покупая их, будете терять гораздо меньше. И на спредах. И на, учитывая то, что там хорошая ликвидность. И не нужно вам НДС платить здесь при покупке. Ну и плюс золото, как такой резервный актив. Тем не менее, он, конечно, остается и присутствует. По поводу курса, который я хотел бы презентовать, рассказать. Состоит он из трех частей который я рекомендовал бы брать совместно. Фундаментальный анализ по российским акциям. Отдельно курс инвестиций в мировую экономику. Это в частности открытие, как открыть счет за рубежом, какие там подводные камни, какие комиссии, как торговать, зарубежные терминалы. И третья часть это облигации. То есть, облигации это такие как и золото и облигации, это такая подушка безопасности, которая помогает вам сгладить колебания портфеля можно работать и без облигаций, и без золота. Но это не всегда, не всем подходит. Есть, конечно, портфель составленный из акций на большом интервале, там 10-15 лет, конечно, должен выстроить лучше. Но в моменте вы просто можете это не дожить и уйти из инвестиций, почувствовать, что там у вас идут огромные просадки по портфелю. То есть, вот эти три части я рекомендую к ним присмотреться и брать их в комплекте. Где это находится? На сайте в разделе «Курсы». Вы можете «Курсы» открыть. Здесь все это есть. Вот здесь есть курс «Фундаментальный анализ» на российском рынке и курс «Инвестиции в мировую экономику». Если подробнее, можно перейти на страницу и можно найти здесь вот… Вот здесь ссылочка неправильная, кстати. Надо поправить. Да, вы можете перейти на страницу и посмотреть подробно здесь есть по каждому курсу содержания. Вот здесь содержание курса. Продолжительность в России 9 часов 7 минут. То есть это огромный пласт материала. Здесь и куда вложить деньги. Рассказывается про магию сложных процентов. Многие этого не понимают почему-то. Про бухгалтерские отчеты, анализ компании. Дальше мультипликаторы. То есть здесь такой полноценный. И полноценная теория. И самое главное, что здесь вот. Часть 5 – это вообще практика, разбор компании от и до. То есть, час 10 минут – это уже такая краткая выжимка, разбор. А построение портфеля еще, последняя часть. То есть, вот, соответственно, различные комплекты вы можете для себя подобрать. Но ну, я рекомендую брать именно вот все три курса вместе в комплекте. Почему? Потому что, соответственно, уже здесь вы получите полноценные инструменты для инвестиций в мировую экономику. Что от данного курса вообще ждать, для чего он нужен? Вообще, курс – это совершенно новые мировоззрение. Это пошаговые инструкции действительно копления капитала. В этом курсе я наглядно продемонстрировал, показал, что заработать миллион долларов может любой человек. И для этого не нужно никакие стартовые капиталы. Не нужна бешеная зарплата. Дисциплина, методика данного курса и ваше желание. И вы станете доллару долларовым миллионерам. Чем вы моложе, тем у вас больше времени, чтобы заработать миллион, а может быть и миллиард долларов. Это не шутка, это действительно так. И все это наглядно я показал на формулах, продемонстрировал. В данном курсе вы получаете основу фундаментального анализа. То есть вы научитесь отделять хорошие объекты инвестирования от плохих. Не путайте, хорошие и дешевые, это не одно и то же. Объект может быть хорошим, но очень... То есть, объект может быть дорогим именно по цене, но при этом тут важно соотношение не цены, как на бирже, а соотношение цены и того, какую прибыль он генерит, как он работает. Насколько этот механизм сможет приносить в будущем вам отдачу. Дальше. Вы учитесь читать бухгалтерские отчеты. Вот четыре вида, которые я назвал. Вы научитесь грамотно управлять инвестициями с учетом принципов инвесторов. Получаете в руки уникальную стратегию. Стратегию мою, к которой я шел долгие годы, и наконец-то пришел. И сейчас только занимаюсь ее как бы оттачиванием и поиском самых лучших компаний для инвестиций. То есть вам не нужно будет открывать свой бизнес, вы научитесь покупать хороший бизнес быстро и безболезненно. Ну и основная идея данного курса Это то, что вам нужно Основное это время И деньги, которые вы будете постепенно вкладывать В инвестировать И которые начнут в какой-то момент Работать на вас Самое главное, что вам не нужно будет Там 100% Погружаться в этот В трейдинг, там в инвестиции 100% времени на это тратить Нет, у вас будет достаточно времени для собственных там каких-то своих других дел у вас останется огромное количество свободного времени и который будет у вас все больше и больше, по мере, больше этого времени по мере того как будете формировать свой портфель и уже соберете портфель из хороших акций дальше вам надо будет только его корректировать балансировать как это делать все тоже подробно расписано цель данного курса это Стать вам разумным инвестором. Что это такое, вы узнаете как раз и поймете, если этот курс, вот эти три курса полностью пройдете. Спасибо всем за внимание. К сожалению, данный вебинар прошел не онлайн. Вы получите его в записи. До встречи на следующих вебинарах. До свидания.